Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем второй эфир антипсихоза. Он сегодня будет короткий. Это связано с тем, что я хочу дать вам небольшие блоки день за днем, чтобы вы сделали домашнее задание, чтобы у вас все улеглось. Потому что если я дам... Три блока у меня задуманы про жизнь в карантине. Если я их дам вам всех вместе, то это будет не настолько эффективно. Итак, сегодняшний эфир будет посвящен тому, как жить в карантине, с карантином, в тех условиях, в которых каждый из нас оказался. И начать я хочу с того, что сегодня каждый оказался в разных условиях. У кого-то карантин очень жесткий. У кого-то карантина еще нет вообще, и неизвестно, будет ли введен. И у каждого теплится надежда, что это какой-то странный сон, именно странный. И скоро это уже все закончится. Но то, что каждый находится в ситуации замешательства, это совершенно точно. Мне даже сложно подбирать слова для того чтобы всем было понятно о чем речь, потому что мне одновременно приходит сообщение: Аня, мы заперты в своей квартире всей семьей, по улице ездят полицейские машины, штрафуют тех, кто выходит, не может объяснить, почему он вышел, контролируют перемещение людей. И с другой с стороны тут же мне приходит следующее сообщение. Аня, о каком карантине речь вообще? У нас все хорошо, у нас ничего не изменилось и так далее. Я сегодня вещаю для тех, кто в карантине, кто выбрал добровольно или по принуждению изоляцию и для кого жизнь уже не будет прежней, потому что цепная реакция изменений будет совершенно точно. Итак, как же жить в карантине? Первое, что нужно понять, это то, что изменения пройдут на многих, а у кого-то даже на всех уровнях жизни. Возможно, у кого-то произойдут изменения в сфере здоровья, у кого-то, как бы вот и не сказать, что у многих пройдут изменения на уровне психического здоровья, потому что однозначно происходящая ситуация — это катализатор для некоторых психических проявлений. У кого-то точно пройдут, пройдут изменения в отношениях, в отношениях с близкими, с родителями, с детьми, с мужьями, с сотрудниками. Отношения в очень глобальном смысле. Совершенно точно для многих произойдут изменения в сфере финансов. И для многих это будет вынужденный и ощутимый личностный рост, как бы не утрированно это звучало из моих уст. Потому что изменились и изменятся еще условия жизни вокруг. Это точно. И вот этот вот вынужденный выход из зоны комфорта, как мы с вами уже разобрали, он и становится основной причиной психоза очень хочу еще добавить то что сейчас будет очень четко видно истинное лицо каждого человека вот прямо каждого как лакмусовая бумажка каждый сейчас покажет то на что он способен во всех смыслах вот прямо наблюдаешь за людьми на то что они пишут как они себя ведут как пытаются зарабатывать на горе не побоюсь этого слова на панике на страхе урвать кто-то окажется опорой кто-то окажется стеной островком здравого смысла героем в конце концов а кто-то проявит себя просто по-другому я конечно не пророк я не могу утверждать на сто процентов но что-то мне подсказывает что как раз сейчас вот приходит то самое время собирать камни потому что ко многим сейчас возвращается именно посеянное на этом лирическое вступление я оставлю в стороне. И давайте перейдем к практике. К той самой очень нужной, необходимой прямой практике вам здесь, сейчас. Первое, что хочется каждому узнать, вот каждому, у каждого человека сейчас в голове, я прямо не побоюсь этого слова, каждому, прямо всем, хоть это и слова такие, которые я стараюсь избегать, тем не менее... Это, этот вопрос сейчас сидит в каждой голове. Что происходит на самом деле? Я сплошь и рядом вижу высказывание: Покажите нам этих больных, покажите нам этих умерших. И вот тут может таиться как раз опасность. Кто был у меня на курсе «Автор жизни»? Те помнят, что у Вселенной есть свойство давать ответ молниеносно, если вопрос задан с искренним любопытством и без тени какого-то сомнения. Многие знают историю про мой сломанный нос, но эта история уже завязла в зубах, я уже просто не хочу ее повторять. Поэтому я расскажу вам другую, не менее увлекательную историю из этой же серии. Как-то мои дети в плане того, что моя дочь вместе со своим мужем. Они решили поехать в Альпы в отпуск, взяли машину на прокат и поехали в горы на машине. Поднимается, уже очень все красиво, виды. Естественно, мобильная связь становится все хуже, а тут и вовсе прекращается. И тут Настя и говорит «Интересно, а вот когда в 911 звонишь вот и не знаешь, где ты, не них местоположение, как они вычисляют? По спутникам?» В общем, они пообсуждали эту тему с мужем и едут дальше. И тут на повороте, совершенно на узкой горной дороге, справа скалы, слева обрыв, в них закипает двигатель. Естественно, они звонят 911, чтобы их приехали, спасали. В общем, по итогу в этой истории э, она <смех> узнала, убедилась в том, что вычисляют да, по спутнику местоположение, причем очень быстро. И после этого у них была следующая история, когда они выезжали из подземной парковки, и образовалась небольшая пробка. Водитель снул билетик, шлагбаум поднялся, водитель начи начинает ехать. И шлагбаум раньше времени по какой-то причине э начал опускаться и опустился ему прямо на багажник. Она сидит, они опять были с мужем, в машине сидели, она сидит и говорит «интересно». А муж ей уже научен опытом, говорит «нет, тебе не неинтересно». Итак, от чего я хочу вас предостеречь сейчас. Кому-то может прийти в голову мысль, вернее, разные мысли, начиная от того, а какие симптомы у короны, и, например, до таких, а что будет, когда закончатся продукты. Я вас очень прошу, если у кого-то зарождаются такие мысли, просто громко, прямо вслух, скажите «нет». Я не хочу получать такой опыт, и я не хочу об этом знать. Я хочу узнать, как это пройти через весь карантин, например, ни разу не кашлянув и как это когда продуктов хватает на все, что захочется даже во время карантина, даже вот на банкет например. И прямо сейчас я даю вам упражнение. Итак упражнение моим любимым способом этот способ важен, для тех, кто не знаком с моими методиками, я прямо подчеркну. Возьмите, пожалуйста, бумагу, возьмите, пожалуйста, ручку и делайте это упражнение при помощи руки и головы на бумаге. Почему это важно? Потому что тогда, когда вы будете делать записи в компьютере или в телефоне, у вас не будут образовываться те нейронные связи или скажем так их будет образовываться гораздо меньше чем если бы вы это делали при помощи руки связь со вселенной связь с подсознанием связь с самим собой гораздо эффективнее тогда когда происходят записи рукой на бумаге этот способ проверен тысячами уже десятками тысяч слушателей моих марафонов и именно поэтому эти упражнения являются одними из самых эффективных. Они даже порой являются более эффективными, чем личная терапия с психологом один на один. Потому что одно дело поговорить, и другое дело совершенно написать своей собственной рукой. Поэтому еще раз взяли бумагу, ручку и сели и начали писать. Итак, упражнение заключается в следующем. Напишите, пожалуйста, 100 вопросов, 100 вопросов. Не нужно писать 30, не нужно писать 10, не нужно писать 50. Напишите, пожалуйста, 100 вопросов. Потому что когда у вас после какого-то там 20 или 30 вопроса закончатся мысли, вы не будете знать, что вы хотите еще. Но если вы будете продолжать сидеть и писать, причем писать можно всякие глупости, вплоть до того, что калантерная дала такое задание. Я даже не знаю, о чем еще спросить у Вселенной. Спрошу, ка я, например, о том, что. И вот первое дальше, что вам приходит в голову, тоже будет эффективным. Что вы, чего вы будете добиваться в процессе этого написания, если техника будет выглядеть именно таким образом? Опять-таки, те, кто были уже знакомы со мной кто были на моих мероприятиях, знают, что когда ты делаешь немножко усилия за ум, да, то есть сначала э, выходят мысли, которые были чистым умом, а потом начинает включаться подсознание. Потом человек начинает попадать в потоковое состояние. И вот там вот уже появляются самые истинные, самые важные, самые сокровенные вещи. Так вот, какие же вопросы нужно задавать? Напишите, пожалуйста, 100 вопросов. О чем хорошем вы хотите узнать? О чем хорошем вы хотите узнать, пока вы оказались в этой ситуации? Пока в мире творится вот это вот все? Например, как это иметь возможность заработков вообще не выходя из дома? Или как построить эффективное дистанционное обучение для детей? Только не с отчаянием, а именно с любопытством. Как вот найти самое эффективное обучение дистанционно для детей? Чему хорошему можно научиться в этой ситуации? Или как эта ситуация поможет сплотить вашу семью? И так далее, у кого что. На этом я заканчиваю свое вещание. Сегодняшний эфир вот такой. Пусть у вас выстроится все по полочкам, пусть у вас зададутся классные, эффективные, положительные вопросы, и завтра мы с вами продолжим рассматривать эту же тему "Жизнь в изоляции" и у вас будет новое домашнее задание. Пока.